Привет! Ты на канале Картавый Компани, с тобой я, Вадим Картавый. Мы сегодня с тобой поговорим о новой футуристической игре Exos Tanks. Но прежде чем начать, я бы попросил тебя подписаться на канал, поставить лайк данному видео и написать пару комментариев. Для чего это нужно? Вам нужно это для того, чтобы получать новые уведомления о новинках на канале. Итак, я не буду говорить, как вон там но вверху люди говорят, то, что это просто э, танки футуризма про Марс. Нет. Я ее буду оценивать так я... Дело в том, что я играл в Warlord Warfare более трех лет Я играю на данный момент в War Thunder И значит у меня есть какая-то оценка между танковыми шутерами да? вот. Поэтому давай так поговорим Насчет э, футуризма. Да? Футуризм в игре присутствует. Это точно. По поводу геймплейности. Геймплейность я скажу вот буквально через 16 секунд. Э, по маневренности, по тактичности и то токсичности игры. Итак, поехали. В общем, дело происходит на Марсе. Мы с тобой захватываем точки, захватываем территорию, противники ее оббивают. Наша задача либо захватить все точки, либо оббить противника. Маневренность танка очень хорошая, причем подвижность классная. Присутствие рельефа на картах, но это пуколка и это вы называете танком? футуризм есть в игре. Причем неплохой. Футуризм. Опа. Но у меня какой-то говно-танк. Посмотри на вот этот танк. Я тоже такую хочу. Я выбрал себе не очень хороший танк, скорее всего. Здесь это... В общем... Э -э -э ну, что, что хотелось бы сказать? Манёвренность хорошая, неплохая. Задумка однотипная. Туризм в игре есть. Фантастичности нету. Фантастичность отсутствует. Ну, кроме того, что тебя жарят. давай давай давай давай давай, давай. Я его сейчас вынесу. Больно долго зарядка идет. Да, довольно-таки не... Довольно таки Ух ты В общем По аркадности В игре полностью Полностью аркада Ребята Полностью аркада С возрождением Она Она очень похоже по геймплейности и на картошку, и на Armored Warfare. танки хорошо заезжают на рельеф присутствующий то бишь подвижные все как все, все как задумано единственное то что я заметил то что у нас одна карта все время я не знаю, это Марс или Венера, но похоже, что это а Марс. А против троих-то страшно. Что это дает, я не знаю. А, это показывает вот самое. Немного затормозил. Игра полностью на английском языке, но, соответственно, она была задумана для э, соответственно, комьюнити, но... Итак, давай, я думаю, что мы немного подведем итоги, да, сегодняшнего нашего ролика. Итак, я думаю, что Exit Tanks — это классная игра. В том понимании, то, что у нее есть хорошая геймплейность. Она она подвижная, она механика, футуризм. Все есть. Как бы... Неплохой аркадный танковый шутер, в котором... Я думаю, что будет э, интересно не только чтобы поиграть взрослым 35-летним мужикам, но и э, 16-18 лет. Я думаю, что она будет довольно-таки интересна, да? На фоне всех э, реклам. Вот. И всего прочего я думаю что у игры есть будущее поэтому делаю наверное таки этот ролик вот может быть когда-нибудь у него появится русская комьюнити и э, когда-нибудь посмотрят мой ролик и скажут да он был прав э, вот поэтому не забывайте подписываться на канал ставить лайки писать комментарии для чего это все нужно ну, для того чтобы помочь как-то поддержать меня в том плане то что я сделал все верно вот ну и прощаюсь с вами с вами был вадим картавый вы были на канале Картавой Компании всем пока